Добрый день, это Форпост. И сегодня мы обсудим, почему такие стоны раздаются из Вашингтона. И нам попробуют помочь в этом разобраться Андрей Намович Перла, автор телеграм-канала «Умный еврей при губернаторе» и политический обозреватель. Здравствуйте, Андрей Намович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот эта новость, которая стала резонировать в обществе и в американском, и в российском, то ли упавший, то ли сбитый, то ли уроненный беспилотник «Риппер». РК-9 на Черным морем. Как вы трактуете эти события и какие ваши первые реакции, как вы их интерпретируете? Ну, давайте начнем с простого. Американские беспилотники ронять не принято. Вот, принято делать вид, что их нет вот, всеми. Принято делать вид, что они такие страшные и сильно могучие, что к ним лучше не приближаться. Вот, американцы, я думаю, просто немножко забыли правила ведения холодной войны против России, вот, в рамках которых, конечно, их самолеты иногда падали раньше. Вот, и, видимо, будут падать в будущем. Но ну, беспилотников во время первой холодной войны еще не было. Вот, были просто бомбардировщики, просто разведывательные самолеты, которые просто летали на территории ССР. Но разница, в общем, невелика. В происшедшем, собственно, факт воздействия какого-то нашего самолета на американский беспилотник и является тем событием, которое обсуждается а не потеря одного из многих десятков или сотен аппаратов, которые у американцев есть, и которые, насколько можно судить, они довольно широко использовали в мире и раньше. Вот. В частности, много говорят о том, что они именно эти беспилотники использовали в Афганистане для точечной ликвидации каких-то, а, значит, маджахедов, которые с ними воевали. А в данном случае... Их реакция показательна тем, что она именно растерянная. Они не знают на самом деле, что же теперь делать. Вот. Требовать от русских какого-то возмещения смешно. А говорить, что они в отместку что-то русское собьют, провоцировать Третью мировую войну. Наверное, сын бывшего президента США Дональда Трампа отреагировал самым рациональным образом, сказавши, что сказавши, что э, вот они э, начали говорить про экологическую опасность того, что сделали русские, а там вроде бы наш самолет сливал э, топливо для того, чтобы э, э, воздействовать на беспилотник. Вот. А на самом-то деле надо было бы говорить о провокации Третьей мировой войны. Вот, Как-то так. Пока как-то так. Я вот напомню, Андрей Наумович, что для наших зрителей, что Министерство обороны России вот таким образом представило ситуацию: Значит, беспилотник был с выключенным транспондером, летел в направлении границы Российской Федерации и с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в рамках специальной военной операции. Был поднят. Соответственно, наш перехватчик, и в результате резкого маневрирования никто не говорит, кто маневрировал конкретно: беспилотник перешел в неуправляемый полет. Американцы вызвали нашего посла. Соответственно, там какие-то возмущения были. Трактовка такая официальная, пока что, что это некая провокация России, обвиняет, соответственно, нас. Канал SBS выпустил свою версию, даже там он в мультипликационном виде показал, как якобы наш истребитель совершил вот этот налет агрессивный. Но смысл вот в чем. Как вы понимаете, ведь на этих беспилотниках они могут быть и разведывательные, и ударные. В онлайн-режиме видеосвязь есть. То есть есть камеры, которые могли бы показать, для того, чтобы прояснить ситуацию, показать, а что там на них записано. Почему Пентагон не предоставил публике записи, которые у них наверняка есть? Почему он должен был это сделать? Чтобы что? Ну, если у них есть твердое основание считать, что Значит, это какой-то акт агрессии, мы его сбивали. Они что-то боятся или просто вот как-то играют какие-то хитрые Ребята, свои игры? Смотрите, давайте так. Первое. Я не военный эксперт и никогда угу. им не был. Вероятно, уже не выучусь. Вот. Я про политику. Я не знаю, чего есть на беспилотнике и что мог бы предоставить «Пентагон». Более того, я считаю, что это совершенно не имеет никакого значения, потому что каждое событие имеет смысл именно в рамках политики, в рамках взаимоотношений государств между собой. А не а история про то, что вот они могли бы что-то показать с камер, или они могли бы выпустить ракету. Могли бы выпустить, значит выпустили бы. Uh -huh. вот. Не выпустили, значит не могли. А еще раз, то, что произошло, это история про то, что американцы считали себя безнаказанными. Американцы считали, что они единственные, кто обладает способностью делать какие-то вещи. Например, летать беспилотниками в этом районе. И им за это ничего не будет, потому что они американцы. Потому что они самые крупные и сильные на свете, и все так или иначе стремятся им угодить. Когда они натыкаются на кого-то, кто так не считает, кто не признает их право вести себя так, как они хотят, а утверждают, что они должны себя вести так, как мы хотим, там, где мы считаем это правильным, они оказываются в растерянности и начинают а, вести себя неадекватно. Вот то, что вы сейчас пересказали, это история про то, как они ведут себя неадекватно ситуации. Адекватно ситуации было бы, например, сказать, русские атаковали наша, нашу военную технику, мы русским за это отомстим. Или мы совершили ошибку, зайдя в зону, где оперировали русские истребители. Поскольку мы совершили ошибку, мы мстить русским не будем. Это две, две адекватных возможности, которые у них есть. А молчание тогда этими это что возможностями он... не пользуются, угу. а начинают делать что-то третье. Они начинают это делать, потому что они растеряны, потому что они на самом деле не знают, как вести себя в этой ситуации, потому что они отвыкли. Понимаете? Вот а что происходит сейчас. Если мы посмотрим на ситуацию чуть шире и посмотрим на то, что вообще происходит в мире по поводу различных действий американцев, то мы увидим и в большом, и в малом всю ту же самую ситуацию. Они отвыкли от того, что кто-то ведет себя не так, как им хочется. Ведет себя с ними, как если бы они были обычным государством и подчинялись бы обычным правилам, которые действуют для всех. И здесь история воздушного шарика якобы китайского, который летал над их собственной территорией. История с э, Саудовской Аравией, которая сказала, мы не позволим вводить потолок на нефть, для той нефти, которую продаем мы. При, всем разни при всей разнице масштабов этих событий, да, история с, на э, с нашими, которые сбили этот несчастный беспилотник, при всей разнице масштабов этих событий, это абсолютно идентичные, одинаковые истории. Истории про то, что Соединенные Штаты Америки больше не являются чем-то особенным, а являются одной из держав, сильно могучей, но одной из, такой же, как все остальные. И это осознание, что они не уникальны, что с ними можно обращаться так, как со всеми остальными, и вызывают у них, как в этих ваших интернетах говорят, бадхерт – то есть у них сердечко выскакивает из груди, и они говорят, слушайте, как же так можно? Вот все, что происходит на самом деле. И ценность того, что происходит для нас, именно в том и заключается, что раз за разом, в малом, в большом, в политических заявлениях, в политических действиях разного уровня, американцы оказываются поставлены на место как одна из держав, а не как самая главная держава в мире. Вот и все. — Понятно. Очень интересно. Скажите, вашим, к вашему телеграм-каналу я вернусь. Еще один буквально вопрос. На ваш взгляд, может ли Белый дом или Пентагон планировать некие ответные ходы через Украину, руками Украины в этой связи? — Ну, он не то что может. Он, если у него сохранилась хоть только, хоть капля самоуважения, он просто должен сейчас немедленно этим заняться. Более того, он должен этим заняться таким образом, чтобы кто-нибудь известный, но как бы неофициальный, мог бы потом заявить, что вот это сделано в отместку за то, что русские сбили беспилотник. Конечно, так всегда бывает, так всегда было и так всегда будет, пока в соперничают державы и ведут между собой сложные политические игры. Если они этого не сделают, то весь мир скажет, что они утерлись, русские их унизили, а они утерлись. Вот, они не могут этого допустить. Они сейчас немножко э, придут в себя, вот, э, вспомнят, как это было лет 70 назад, во времена Первой Холодной войны, и найдут, где и что испортить у нас. Понятно. как вы считаете... Вот, это совершенно неизбежно. Я понимаю, что вы, конечно, тоже не военный человек, поэтому спрошу просто личную точку зрения. В этой связи... Это, возможно, в целях будет, в прицеле будет база флота и Севастополь, вот откуда мы с вами сейчас разговариваем, или какой-то ответ в третьей стране, вообще, который мы напрямую не увидим? Ну, нет. Ответ, во-первых, должен быть таким в такой ситуации, чтобы его было видно, чтобы он был медийно значим, чтобы его можно было показать по телевизору. Это раз. Два. Что касается Севастополя... Но мы с вами взрослые люди, и мы понимаем, что Севастополь находится в прицеле с первого дня проведения специальной военной операции. Все время. И не один раз Севастополь уже пытались пробовать на прочность. Три. Наш противник не стесняется и, более того, отдает предпочтение террористическим методам ведения войны. Мы это видели только что в Брянской области. Мы это видели ранее когда убили Дарью Дугину. Мы увидели это только что, когда была совершена попытка покушения на Константина Малафеева, вот, моего руководителя, основателя телекомпании «Царьград». И э, это лишь три из примеров, которые можно привести. А есть наверняка и еще. Просто они, так сказать, не сразу приходят на память. А я думаю, что нет ни одной причины считать, что Севастополь находится в, э, в безопасности, Наоборот, нужно считать, что Севастополь — это именно то место, где нужно сохранять бдительность. Постоянно. Но вот что касается именно беспилотника, то я думаю, что они же там... То есть они наши враги, конечно, но они же в связи с этим не идиоты. Вот, и они должны понимать, что что-что, а база флота защищена наилучшим образом. Вот, поэтому для того, чтобы ответить на эту конкретную ситуацию, наверное, они должны попытаться поискать что-то менее защищенное и более, так сказать, одинокое, ежели оно у нас, конечно, есть. Mm -hmm, понятно. Поэтому причем что-то такое, что-то такое, чтобы можно было сказать, что вот русские ведут себя неправильно, и мы их так сказать осадили. Mm -hmm. Вот. Что это может быть? Я, честно говоря, не знаю. В ситуации, когда наша армия реально воюет, в ситуации, когда существует реальная э, линия боевого соприкосновения, именно на линии боевого соприкосновения или на военных базах что-то такое найти, оно довольно сложно. Они, ну, Как мне представляется, они должны попытаться выйти за пределы линии боевого соприкосновения, где-то в других местах что-то такое сделать. Мне вот, например, когда я думаю о том, какие провокации где именно с политической точки зрения могли бы произойти, мне приходит на ум Сирия в большей степени, нежели территория России. Очень интересно. Потому что в Сирии существует, во-первых, соприкосновение наших сил и американцев, именно американцев, а не прокси. Вот, практически непосредственно, с одной стороны, а с другой стороны, в Сирии постоянно, ну как постоянно, время от времени, но много раз уже это было, десятки раз уже это было, происходят авиационные атаки на позиции сирийских войск, которые осуществляются израильской авиацией, которая делает вид, что это не она, вот, поэтому там ситуация-то горячая на самом деле, просто мы сейчас об этом реже думаем, потому что мы чаще думаем об Украине. Вот. А от того, что мы об Украине чаще думаем, Сирия не становится менее значимой и менее горячим театром военных действий. Очень интересно. Севастопольцы, конечно, будут надеяться и верить в Черноморский флот и его возможности по защите города. И продолжение вашей идеи, буквально сегодня подскочила уже новость, что вот ястребы войны в обоих партиях... В Сенате уже потребовали передать в 16 Украине Насколько это реалистично Но это вот продолжение вашей версии Об таком политическом неком ответе Возможном Хотя... я, я думаю, что сейчас Это не более чем заявление Причем эти заявления Прозвучали бы Все равно примерно в это время Независимо от того Падало у них что-нибудь или нет Тут штука вот какая по мере того, как они не могут одержать победу над Россией на поле боя, но при этом утверждают, что именно это, то есть одержать победу над Россией на поле боя, является их целью, они должны делать одну из двух вещей. Или они должны сказать, ну хорошо, у нас не получается, мы перейдем к переговорам. Или они должны производить эскалацию напряженности. До сих пор они все время двигались по второму пути. У нас не получается победить Россию, давайте поставим Украине. Далее там список. Гаубицы 155 миллиметров, мм, там бронетранспортеры, теперь вот танки, дальше очевидно самолеты. Но штука в том, что самолеты, как, кстати, и танки, и даже сложнее, чем танки, практически невозможно просто, вот что называется, взять и поставить. Понимаете, какая вещь? Это нельзя сделать быстро. Это никак не получится сделать быстро. Вот, потому что, во-первых, на самолетах надо уметь летать, а во-вторых, самолетам надо где-то базироваться. Чтобы это понять, не нужно быть военным экспертом. Вот, на Украине их, собственно, некуда посадить и не и неоткуда им взлетать, чтобы с нами сражаться. Поэтому поставить Украине F-16... Это означает э, следующее, это предоставить какие-то самол... э, аэродромы каких-то стран НАТО для того, чтобы с них взлетали самолеты, чтобы сражаться с русскими на Украине. А это означает, что эти страны НАТО непосредственно вступят в войну с Россией. А это и есть Третья мировая война. Поэтому прокричать в Сенате «давайте поставим F-16 немедленно» конечно можно. А вот сделать это немедленно вряд ли возможно. Поэтому мне кажется, что вопрос про эти самые F-16, это вопрос, возможно, недалекого, но все-таки будущего. Пока они, вон даже абрамсы, довезут до Украины к концу года, может быть, в количестве одного батальона, который ничего не решит. Понятно. И в завершение, в вашем телема-канале вы репост сделали из подджойстика, где вот так призрачно написано. Хороший, по поводу сбитого РК-9, хороший подарок мы готовим к приезду председателя СИ в Москву. Про что это вот как бы намекают? Я сегодня читал уже у целого ряда экспертов, что китайским товарищам было бы ужасно интересно изучить эту штуку. Особенно с точки зрения каких-то там... вот. Тут я совсем не эксперт, поэтому то, что сам прочел. Да, ее было бы якобы очень интересно изучить китайским товарищам с точки зрения особенностей спутниковой навигации которые есть у этого, значит, боевого дрона. Не знаю. Вот, возможно, это и так. Вот, а возможно, Марат Баширов это написал для красного словца. Лично я привел точно для красного словца. Вот, мне вообще очень нравится мысль о том, что визит предстоящей председателя Си в Москву имеет для международной политики определяющее очень важное значение. Не потому, конечно, что ему там могут американский дрон подарить, вот. А потому что, если он действительно приедет в Москву, вне зависимости от того, о чем они будут разговаривать с Владимиром Путиным, это будет явным абсолютно, явным абсолютно признаком того, что Россия и Китай находятся в тесном союзе. И к этому тесному союзу немедленно начнут примыкать все страны, которым не нравится, что США занимает в мире некое преимущественное положение. Собственно, приезд председателя СИ в Москву будет означать, что мир окончательно разделен на две неравные части, причем мы с Китаем находимся в большей из этих частей, вот. а англосаксы контролируют по сути только то, что красиво называется словосочетанием «золотой миллиард», а больше ничего не контролируют. А весь остальной мир, то есть вся Южная Америка, вся Латинская Америка более широко, если взять вся Африка, вся Азия, вот, прежде всего Юго-Восточная Азия, но вообще вся Азия, вот они находятся в другом мире. Там другие лидеры и другие взаимоотношения между державами. Причем зона контроля со стороны а, золотого миллиарда, она в этом случае будет постоянно сокращаться. Вот это действительно интересно, это, именно это будет засвидетельствовано визитом председателя Си, когда он состоится. Вот так, товарищи, путем взгляда, легкого непринужденного взгляда на кусок металлолома с винтом, можно увидеть геополитическую сцену благодаря нашему собеседнику Андрею Новымовичу Перло, автор телевизорного канала «Умный еврей при губернаторе», политический обозреватель, замечательный, интересный собеседник. Андрей но про Китай мы еще поговорим, когда подойдет время, с вашего разрешения. Да, ради бога, всегда ваше вашем распоряжении. Спасибо вам от нас и от наших зрителей. До свидания. Спасибо.